Татьяна Мелушкана, я являюсь менеджером по работе с партнерами в 3CX, работаю с партнерами из стран Скандинавии, России, Украины, Грузии и России. Я рада вас приветствовать сегодня на вебинаре «Колл-центр удаленная работа с 3CX». Сегодня вместе со мной вебинар будет вести Игорь Снежко, представитель нашего дистрибьютора в Украине, Unified Ukraine, а также сегодня спикером будет Дмитрий Пахомов, представитель нашего титанового партнера в России «Деловой разговор». Сегодня мы обсудим четыре главные темы в течение вебинара. Это основные возможности функции контакт-центра. Мы поговорим об интеграции 3CX с CRM-системой, рассмотрим разные варианты отчетности, также обсудим возможности для удаленной работы с 3CX. В процессе вебинара Игорь будет добавлять комментарии технического характера. Также вы можете задавать вопросы, используя наш чат. Итак, давайте посмотрим на решение 3CX контакт центр или колл центр и то, что в него входит. Контакт-центр 30x предоставляет клиентам гибкость в выборе метода связи, наиболее отвечающего их потребностям. Агенты могут общаться с клиентами по множеству каналов через единый удобный интерфейс – это аудио- или видеозвонок, либо чат. Основные компоненты контакт-центра – это панели колл-центра и оператора – это очередь вызовов, потоки вызовов, которые можно настроить при помощи голосовых приложений, колл-флоу-дизайнера, обучение мониторика агентов и живой чат. Рассмотрим каждый из этих компонентов более подробно. Панель колл-центра и оператора. Волборд позволяет супервизорам колл-центра отслеживать эффективность своей команды по ключевым показателям эффективности и контролировать уровень обслуживания. Он получает текущее состояние вызовов на основе статистики в реальном времени. Если вы являетесь участником одной очереди, вы увидите статистику этой очереди. Также, если вы являетесь участником нескольких очередей, вы увидите данные обо всех очередях. Что входит в «Wallboard»? «Waiting» — это ожидание звонков, среднее время разговора для всех обслуживаемых вызовов, количество отвеченных вызовов, количество неотвеченных, количество операторов, занятых в данный момент ответом на вызовы, Общее качество вызовов, отвеченные и не отвеченные, обратные, то есть количество запрошенных обратных вызовов. Менеджеры очередей также могут настроить панель колл-центра своей команды с именем и мотивационным сообщением. И это можно легко изменять из веб-клиента. Можно загуглить 3CX Wallboard, и вы найдете очень много информации в Гугле. Также есть видеоурок по панелям колл-центра, который сможет быть вам полезен в демонстрации клиентам. Игорь, если есть что добавить, можете добавить по поводу wallboard панели. Я могу добавить, что этот wallboard он выводится на, обычно на большой монитор, который висит в колл-центре на стене. Вот. Это не для персонального использования, это для того, чтобы все операторы в текущий момент, включая там руководители, видели ситуацию в колл-центре и понимали, что у них происходит. Когда нужно добавить оператора, если вдруг перегрузка или если уходят какие-то параметры. вот Здесь, где надпись 36 wallboard, можно какое-то ваше собственное сообщение добавить или его менять. Ну То есть это администратор колл-центра может эту информацию обновлять. То есть я хочу сказать, что это не для индивидуального использования а для общего. Оно вот тут на английском языке, но когда, вы, если вы переводите интерфейс 3CX на русский, если вы устанавливаете его на русском, то, соответственно, здесь все будет на русском, так что тут все будет понятно. Хорошо, спасибо. Перейдем к стратегиям распределения вызовов либо очереди вызовов. Все входящие вызовы определяются в определенную очередь. В соответствии с этой очередью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 30x предлагает множество стратегий распределения вызова, в том числе, например, вызов всех. Здесь звонок попадает на всех операторов, и первый, кто ответит, будет общаться с клиентом. Равномерная загрузка операторов позволяет маршрутизировать вызовы, направляя на оператора, который либо больше всех бездействовал, либо меньше всех разговаривал и так далее. Вызов по приоритету. Вызов попадает на первого доступного агента в списке,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 Предоставляется в редакции Enterprise, и здесь маршрутизация идет на основе навыков агента, например, язык русский, английский, французский и так далее. Здесь тоже можно прокомментировать, Игорь? Да, я прокомментирую. Эти стратегии, они э, за, за, заранее заданы в 30x, то есть их невозможно доработать как-то, по крайней мере, в текущей версии, возможно, со временем изменится. Они настраиваются в очередь. когда вы создаете очередь, вы мышки мышке выбираете, как распределять вызовы в этой очереди. Вызов квалификации, да, в этими, если я не ошибаюсь, до 5 групп, Создать. например сотрудники первая квалификация вторая квалификация третья это обычно первая линия техподдержки вторая линия техподдержки ну и вот вызовы соответственно попадают сначала на первую линию техподдержки а потом если первая линия вся оказывается занята то тогда автоматически 30xx распределяет на вторую линию это удобно то есть собственно ну дальше все остальное достаточно понятно Важно. Еще есть такой момент в очереди, что происходит, если все операторы заняты или если... Да, если все операторы заняты и, или если вызов э, висит слишком долго, тогда вы можете указать направление, может быть, будет дальше слайд, увидим. Вы можете указать, какой номер, в общем, действия, короче говоря, куда переводить вызов, если по какой-то причине вызовов не отработало. То есть вызов все равно не был принят. Возможно, дальше мы это рассмотрим. А это то же самое, это, э, человек может... Не ожидать в очереди, уже было сказано, а сразу же заказать себе обратный звонок. Как только mm -hmm. подходит время, как только освобождается один из операторов в соответствии с этой стратегией, то от этого оператора система автоматически перезванивает клиенту. Mm -hmm. Голосовые приложения Call Flow Designer – это отдельное приложение, которая позволит вам создавать собственные скрипты обработки потоков любой сложности, любой логики для ваших клиентов. Созданный скрипт загружается на 3CX, и на него направляется поток вызовов, требующий обработки. Чтобы научиться пользоваться Callflow дизайном, потребуется какое-то время — но после этого вы сможете легко создавать сложные голосовые приложения без необходимости какого-то программирования, написания сценариев. колл дизайнер, кроме визуальных методов, поддерживает модули на языке программирования C#. -Shar. Несколько примеров потоков вызовов, которые вы можете создать. Программирование исходящих звонков, внедрить шлюз голосовых платежей, то есть автоматизация приема платежей банковскими картами, внедрение данных клиентов в свою базу данных, например, запрос номера их счета или уровень партнера, как это делает наша система. Автоматический исходящий номер набирателя для исходящих колл-центров. телефонные опросы. Для того, чтобы его настроить, это нужно будет немножечко... Изучить здесь, я думаю, мои коллеги меня поддержат, расскажут немножко больше про кухлу cool дизайнер Игорь. Значит, по, по поводу дизайнера могу сказать так, что э, это довольно, скажем, несмотря на то, что там э, говорится о том, что это все делается автоматически, не требует там какого-то программирования, на самом деле нет. Требуется квалификация, требуется разбираться в базах данных, требуется понимать, как строятся там SQL-запросы. Ну, в общем, короче говоря, это, по сути дела, тоже программирование, но только более высокоуровневое с помощью уже каких-то готовых блоков. То есть вы не, не, не пишете заново там различные модули, например, для аппарата запроса статусов добавочных номеров, или вы не пишете модуль для обращения к базе данных, то есть низкоуровневый, но на более высоком уровне вы все равно должны понимать, как это работает, куда оно там обращается, как пользоваться REST-запросами, как работать с сайтом, то есть совсем без навыков программирования, вообще в этом ничего не понимая, ну, вы вряд ли что-то сделаете. И на выходе этот модуль генерирует код в, на языке c который также можно подредактировать и как-то его там, адаптировать для ваших задач. Вот. Но я думаю, что мой коллега все-таки лучше, что он с этим приложением работал. Дмитрий, если да, Дмитрий, если, есть, если можете прокомментировать по поводу голосовых я... приложений. Скажу так, я тоже с этим работал несколько раз и достаточно успешно, но этим нужно заниматься постоянно. То есть желательно, чтобы в компании у вас был, или вы с кем-то сотрудничали с человеком, который с этим работает постоянно, потому что если делать простые вещи, да, это можно сделать быстро, в принципе, системный администратор может сделать. Если делать более сложные вещи, знания, ну, например, JavaScript и базы основ хотя бы C-Sharp, далеко вы не продвинетесь. Вот. Ну, Дмитрий, я думаю... Дмитрий в этом деле глубже разбирался, насколько я знаю. Хорошо. Если возникнут... Вопросы тогда по ходу потом, либо в конце презентации мы на них ответим. Так, Дмитрий, я хотел добавить, да, хотел добавить по call flow дизайнеру. Ну, Игорь правильно сказал, что все-таки это среда программирования, которая требует навыков. Просто за основу у разработчиков взята визуальная среда программирования, которая позволяет простые действия делать, не углубляясь в c -sharp. Если вы работаете ну, на уровне голосовых сообщений, на уровне простой обработки этих голосовых сообщений, на уровне получения ввода с клавиатуры, ну, ДТМФ кодов, то, конечно, здесь проще пользоваться визуальными методами. Но как только у вас задача становится более сложной и требуется, например, работа с CRM-системой на уровне REST-запросов с базой данных, то здесь, возможно, как ни странно будет звучать, проще уйти в c потому что он более гибкий, там больше возможностей. вот. То есть в зависимости от задачи надо понимать, на каком уровне вам лучше программировать, на уровне визуальных методов, которые предлагает ну на первом уровне call-flow дизайнер, либо, говорю, уходить в C-sharp. Но все-таки это среда для программистов. Спасибо, Дмитрий. Так, перейдем к лайв-чату. Live чат, 30x LiveChat – это наш плагин для сайтов, который позволяет посетителям веб-сайтов общаться с агентами в режиме реального времени. В настоящее время потребители ищут разные способы связаться с поставщиком услуг, которые для них более удобны. В том числе в последнее время более популяр, популярным становится чат. У чата есть ряд преимуществ, он удобен, он быстр и совершенно бесплатен для ваших клиентов и доступен во всех пакетах лицензии 3CX. Хочу отметить, что можно также настроить маршрутизацию сообщений, чтобы они поступали не на одного фиксированного сотрудника, а на очередь операторов. Такая функция доступна в лицензиях редакции Pro Enterprise. Что еще? Уникальность живого чата заключается в том, что вы можете начать общаться с одним оператором и затем перейти к разговору с ним же. Также вы можете перевести звонок из чата в голосовой или видеозвонок. То есть это по желанию клиента. Да, можно дополнить, да? Да, да. Да, конечно. По поводу чата, смотрите, это виджет чата, который сейчас, сейчас эти виджеты набирают, уже давно, на самом деле, набрали популярность. Они есть там от разных компаний, JivaChat известный, сайт, Jiva прошу прощения, там и так далее. В чем преимущество чата от 3 x В том, что это система, во-первых, это бесплатный сервис, и он напрямую работает с вашим сервером 3CX. Он не работает с какими-то промежуточными сайтами, какими-то внешними серверами, которые... Вы не платите ежемесячную абонплату. Во-вторых, данные бегают только между... Ну, вашей системы 30x и вашим сайтом хотя там есть по моему нюансы там какая-то используется разгрузка CD, но там надо посмотреть но не в этом дело ну главное что там нет никакой посторонней компании который нужно платить далее этот э, виджет он э, его код генерируется на сайте 30x под практически любой под любую систему управления контентом то есть если у вас там wordpress это вообще лучше всего. Если у вас Викс и так далее, вы можете э, выбрать ту систему управления контентом, тот движок, который у вас используется, и под него 30X автоматически сгенерирует виджет с учетом там, дизайна, цветов, расположения на странице, кнопок, какие, какие действия разрешены пользователю, какие не разрешены. Например, можно только чатиться, нельзя. И дальше вы размещаете этот код либо на выбранных страницах вашего сайта, либо на всем сайте, Оно, кстати, адаптировано и, под мобильных устройств, и на мобильное устройство. И далее, когда посетитель сайта пишет в этот чат, это сообщение попадает не просто какому-то сотруднику, а прямо в очередь вашего колл-центра и динамически распределяется между вашими операторами, ну, между вашими сотрудниками. Интерфейс 3CX, то есть у них есть рабочий интерфейс, вот как можно вот на телефон оно попадать, оно может веб-клиент попадать, и, соответственно, ваш сотрудник отвечает. Дальше с этими чатами могут происходить разные манипуляции например чат на себя вот эту беседу с посетителем сайта может оператор забрать на себя и продолжить личное общение то есть начинается оно с группой ваших операторов с очередью один из операторов забирает на себя вот дальше оператор может перевести эту беседу на какого-то своего коллегу если Оператор не понимает, о чем речь, но это не его направление. Он там, если большой магазин, допустим, он может передать на другой отдел: в 30x есть аудит и учет этих чатов, то есть, 18 версия, это появилась, отчеты по чатам можно посмотреть, сколько было чатов пропущено, сколько и так далее. Ну и в случае с аудио-чатом и видео-чатом, если вдруг клиент хочет поговорить по аудио или по видео, то только оператор на вашей стороне может на стороне ну, компании, разрешить разрешить клиенту использовать видео ну например оператор не готов общаться по видео а клиент хочет видеосвязь нежелательно и короче говоря тут не нужно переживать только если ваш сотрудник разрешит общение по видео ну, прием этого видео видеопотока только тогда это видео сеанс состоится я вам еще вот скажу какой момент я столкнулся сейчас входит в моду так называемые видеоконсультации очень интересно например продается какой-то электросамокат и на сайте есть видеоконсультация с 10 утра там до 9 вечера любой посетитель который просматривает страницу с этим самокатом нажимает кнопочку и сотрудник компании прямо на... показывает ему этот самокат рассказывает о нем какие-то там узлы показывает очень интересно В принципе эта технология только сейчас стала появляться на крупных у крупных магазинов а у 30 уже работает и можно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 Хорошо, мы переходим дальше. Переходим к отчетам и аналитике. У 30X есть много отчетов о разговорах. Также, как я упоминала, есть отчеты о чатах. На выбор предлагается более 30 отчетов. В целом их можно разделить, скажем так, на два лагеря. Есть отчеты о качестве обслуживания, они включают в себя отчетность обратного звонка, статистику нарушения SLA, отчеты о времени ожидания, а также есть отчеты о производительности или эффективности команды, которые можно использовать для наблюдения за агентами во время работы и выявить успешных или тех, кому необходимо улучшить качество. Такие отчеты включают в себя отчеты об активности операторов, о внутренней них абонентов время разговора распределение вызовов игорь если можете прокомментировать пожалуйста попозже я покажу несколько примеров отчетности да по поводу отчетов они предустановлены в системе тоже часто такой вопрос возникает. Сейчас я попробую просто показать экран, если получится. Сейчас, если вы видите, да, интерфейс? Да, да Видите, да. То есть вот отчеты. Вот это сервер 3CX, где вы можете нажать кнопочку «Добавить отчет», и тут есть, видите, они предустановлены. Журнал всех вызовов, статистика добавочных номеров, статистика. Дальше есть обзор активности очереди, подробная статистика очереди. Ну, если мы... Допустим, упущенные вызовы очереди. Вот это часто спрашивают. Упущенные вызовы в очереди. Название отчета, в каком формате он будет присылаться. Допустим, HTML. Тут мы указываем e-mail. И дальше тут выбираем периодичность. Однократно прислать отчет или ежедневно его вам присылать в первый день недели. За какой период, например, за последние 30 дней. То есть вот таким образом мы узнаем отчет за упущенных за месяц, я его даже так назову. Дальше мы тут добавляем очереди, какие нас интересуют, по каким, собственно, мы делаем отчет. вот Нажимаем кнопку ⁇ Запланировать отчет ⁇ он сразу не генерируется, а он будет нам отправлен, он как бы в фоновом режиме генерируется. Это сделано для того, чтобы не загружать систему 3CX. Но некоторые просят более подробные отчеты. И вот для таких у нас есть, там, ну, в общем, есть отдельное решение, которое позволяет это сделать. Для тех, кому нужно это более подробно, более подробный отчет, есть стороннее решение, я потом кратенько его покажу. Это разработка сторонняя, но там очень много разных опций, и с ней надо бы подразобраться, потому что, скажем так, я увидел, когда документацию, это 300 страниц, или там 350 страниц текста, оно на русском языке, но там можно делать всякие штуки, я интерфейс покажу, и базовые, и мы пройдемся кратенько, там несколько слайдов, и возможностям. Называется телескоп. Хорошо, да. да. Я потом включу презентацию. Сейчас покажу несколько вариантов отчетов. Да. Здесь показан график активности пользователей, на котором мы видим отвеченные и неотвеченные вызовы одного агента за январь. То есть это очень удобный инструмент. Как администратор очередей вы можете быстро определить дни, когда агент был более активен, а когда испытывал некие трудности. Здесь график среднего времени ожидания. Здесь вы видите время, в течение которого вызывающие абоненты ожидают при, прежде чем агент ответит, это синим отмечено, или он повесит трубку, оранжевым отвечено. Опять же, здесь очень быстро можно уловить любые всплески и провалы в данных и определить, где агенты могут быть перегружены. Это может помочь вашим клиентам определить, например, когда нанимать сезонный персонал. Здесь перед вами пример извлечения данных для агентов одной очереди. Он Ясен, он удобен для чтения и предоставляет всю информацию, необходимую для проверки работы команды. Например, вы можете увидеть здесь общее время, в течение которого они были в системе, сколько звонков они приняли, общее время звонка и время разговора. Лицензирование контакт-центров. Как вы видите, в разных редакциях с 30 предлагаются разные функции. Если клиенту необходим mm -hmm. высокофункциональный контакт-центр, у него должна быть лицензия редакции Pro или Enterprise. Если они захотят протестировать 3CX, вы можете скачать бесплатную пробную версию со своего партнерского портала и увеличить ее в редакции в количестве одновременных вызовов сроком до 45 дней. То есть пробную лицензию на 45 дней вы можете предоставить своим клиентам в любой редакции. Мы переходим к удаленной работе. В принципе, удаленная работа в наше время набирает большие обороты. Мы приспосабливаемся к жизни на карантине. И программное обеспечение 3CX позволяет дать возможность агентам работать удаленно, используя разные технологии. Все, что нужно агенту, это добавочный номер и пароль для входа в программу. Таким образом, они получают доступ ко всем своим средствам связи, которые у них были в офисе. Они могут управлять всем с помощью единого удобного интерфейса, и могут использовать его также дома. Итак, давайте начнем с нашего набора инструментов для удаленной работы. Это веб-клиент, это мобильные приложения, веб-встречи или веб-митинг, обмен мгновенными сообщениями в корпоративном чате, лайв-чат о котором мы уже говорили, статусы пользователей, связанные с той или иной переадресацией и поддерживающие статусы абонентов, например, работы удаленно. Можем подробно рассмотреть сейчас их. Итак, прежде всего, наш веб-клиент и функции статусов пользователей. Веб-клиент 3CX прост в использовании, включает в себя все функции, необходимые для эффективного общения, совместной работы и связи с коллегами и клиентами прямо из браузера. Из одного интерфейса вы можете легко совершать звонки, просматривать статус коллег, отправлять сообщения, чаты и проводить видеоконференции. Как я уже сказала, поскольку веб-клиент основан на браузере, вы можете войти в систему из любого места, даже из дома. 3CX включает собственные приложения для Android и iOS, которые постоянно обновляются и тестируются. Приложения бесплатно включены во все лицензии 3CX, поэтому ваши клиенты могут иметь доступ к своим добавочным номерам, где бы они ни находились. Помимо звонков, вы также можете общаться в чате, обмениваться файлами, подключаться к видеоконференциям со своего мобильного устройства. Игорь, если у вас есть что прокомментировать, вы можете это сделать. По поводу приложений, я хочу сказать, что, во-первых, постоянно дорабатываются, и, наверное, одни из самых стабильных и функциональных на рынке СИП-клиентов для мобильных телефонов у 30X, вот, потому что кроме обычных звонков передаются еще и статусы и так далее. Кроме того, сейчас разработаны новые приложения под Android и iOS для видеоконференции. очень интересных, они сейчас в статусе B работают, по-моему, только с 30X 18, вот этой альфа-версии. Стоит посмотреть, они ну, практически вот, ну, ничем не отличаются от полноценных а, десктопных приложений для видеоконференции. То есть, в принципе, очень интересно. Можно поставить на планшет, можно поставить на... Есть сейчас веб-камеры с встроенным Android. И, по сути дела, вам даже не нужен никакой компьютер дополнительный. Немножко мы отошли в сторону это видеоконференции. Что касается вот их веб-клиента, там этот веб-клиент, он функциональный. То есть там в нем есть такие слева вкладочки... Там, если слайд назад посмотреть, слева есть вкладки, и там есть различные, на этих вкладках появляется различная информация в зависимости от того, какие права у пользователя в системе есть. У обычного пользователя там только он видит других сотрудников и, пожалуй, все, видит их статус и может звонить. У оператора колл-центра там появляется вкладка очереди вызовов. У менеджера колл-центра там еще появляется вкладка где он может мониторить все очереди, не только свою, в которую он подключен, а все очереди всех операторов. У секретаря там можно добавить вкладку, так называемую панель секретаря, где видны все вызовы, кто сейчас разговаривает, кто на удержании. Секретарь может эти вызовы переключать, мышкой перетаскивать от одного пользователя к другому и так далее. Если у сотрудника есть права на просмотр своих записей разговоров, у него появляется также тут же вкладочка «Мои записи разговоров», которую он может прослушать, там, удалить и так далее. В общем, еще раз повторюсь, эта штука достаточно многофункциональная. И, наверное, я не помню, говорили мы, наверное, не было сказано о том, что веб-клиенте вы можете выбрать, то есть сам этот веб-клиент, он может сам по себе делать вызовы, то есть сам по себе звонить через, по технологии WebRTC. То есть вам не нужно, вам нужна только гарнитура и больше ничего, и, и браузер. Все, вы в него заходите и звоните. Технология WebRTC, не SIP. Но также вы можете установить в самом веб-клиенте, когда вы туда подключитесь, вы увидите вот тут в правом углу в верхнем, Какое устройство связи нужно использовать? То есть вы можете с помощью веб-клиента, с помощью вот этого настольного приложения управлять вашим вот таким вот симпатичным, видите, телефоном. Вот мне как раз... Кстати, вот на такой телефон, Funwheel тоже сюда можно... Это Android. Сюда можно тоже поставить мобильное приложение 3 x и позвонить через него. Или поставить сюда веб-клиент. Или видеть, кто к вам позвонил. Или здесь можно окошко битрикса выводить при входящем звонке. Но это я немножко отвлекся. То есть я хочу сказать, что веб-клиент – это универсальный приложение, которое будет ну со временем все больше и больше расширяться. Кроме того, хотел сказать, что у веб-клиента еще есть такое расширение браузера, оно работает совместно с веб-клиентом. Расширение браузера, которое называется браузерный мини-софтфон, фактически даже если у вас браузер Chrome свернут, даже если у вас вообще ничего не запущено, у вас веб-клиент продолжает работать в таком минимизированном режиме. Я сейчас, может быть, даже попробую показать. Вот это такое маленькое приложение. Оно может заворачиваться через него тоже можно вот входить выходить в очереди это не настольный клиент 3 x а это именно уменьшенный веб-клиент который реализован как приложение к браузеру chrome как я уже говорил и работает в фоновом режиме, даже при закрытом браузере. Оно у вас постоянно висит в памяти, как веб-приложение Chrome. Очень удобно. Что это, в общем-то, вам позволяет делать? Это позволяет вам из любого приложения кликнуть по номеру и позвонить. Или принять вызов, независимо от того, в каком вы приложении находитесь. При этом не требуется, например, операционная система Windows. Вы можете работать просто в браузере, на Chromebook, или на Linux или на Mac. У вас это веб приложение постоянно висит, и как обычно настольный телефон работает. Спасибо. Веб-митинг. Мы переходим к веб-митингу, вы уже с ним знакомы. Сейчас у нас проходит так называемый веб-митинг, это вебинар, тоже опцию, которую вы можете выбрать, создавая веб-митинг. То есть вы можете создать веб-митинг, либо вебинар. Что вы можете делать на веб-митинге? Вы можете загружать PDF-файлы, вы можете делиться документами, вы можете делиться экраном, как тоже было уже продемонстрировано, использовать интерактивную доску. Также вы можете создавать опросы и голосование прямо во время веб-митинга. Сам веб-митинг мы тоже постоянно усовершенствуем, разрабатываем его, поэтому новшества постоянно появляются. Вообще, использование веб-митинга очень выросло с началом пандемии. Здесь показан график, то есть как в прошлом году, когда все началось в марте, взлетел веб-митинг, то есть на 30% увеличилось его использование. И он стал одной из главных функций, которая сейчас запрашиваема нашими клиентами. Очень много школ перешло на удаленное образование, и поэтому для них актуален веб-митинг и важен. По поводу веб-митинга тоже, Игорь, если можете поделиться. Могу сказать, что мы подготовил три статьи, недавно они такие достаточно коротенькие простенькие блоги. 30 сейчас брошу ссылку по поводу качества видеоконференции там значит в новом мит митинге, который идет 18 версии, он там немножко изменен даже не немножко он хорошо изменен во-первых, мы все ожидаем локальную версию веб-митинга, которая будет устанавливаться на локальный сервер. Во-вторых, как я сказал, сейчас появились новые приложения под Android iOS. Очень рекомендую посмотреть. Они доступны как бета. Если вы участвуете там, на Android, просто указываете участвовать в бета-тестировании и можете установить бета-версию, даже где-то они у меня... Там прямые ссылки были, а сейчас надо поискать на эти загрузки на сайте, ну на Google Play. И будет возможность управлять карточками, вот этими видео, видеорамками участников, они будут изменять свой размер и изменять свое положение в зависимости от количества участников одновременно. Кроме того, сейчас веб-митинги будут проводиться под вашим доменом, под, под именем вашего сервера 30. Я сейчас немножко поясню. Вот если вы посмотрите в браузер, мы сейчас подключены по такому адресу вебинар еу. .30x.net. В новой версии ссылки будут иметь такой вид, имя вашего сервера, допустим, компания3 xru слэш, мид, слэш, ну и дальше, дальше номер этого вебинара или, или какой-то код будет, собственно, по которому вы подключаетесь. Для клиентов это проще и удобнее, то есть те, кто получает такую ссылку, у них не возникает никаких дополнительных вопросов о том, что это за ссылка, почему это какой-то неизвестный сайт вебинар EU. Это все будет под вашим под вашим доменным именем под вашим fqdn то есть но пока что это еще область технология пока что это еще на облаке но со временем вы сможете выбирать это будет полностью локально установленный сервер или это будет все-таки mcu то есть вот этот сервер который собирает видео от всех и отправляет на вас вот Этот mcu мультипротокол control unit он будет Будет ли он установлен в облаке 30Х, как оно сейчас, или у вас. Но это чуть попозже. Ну, из такого интересного еще, в принципе, можно добавить, что, наверное, вы знаете, что можно звонить в конференцию с обычного настольного телефона просто по номеру и участвовать голосом. Это возможно. Можно с мобильного, соответственно, звонить. То есть вы тогда будете не... С видео участвовать а просто аудио ну записи конференции они хранятся на серверах на серверах 30x в течение 7 дней после окончания конференции их можно скачать это mp4 файлы потом загрузить на youtube куда угодно никаких ограничений Каких-то платных там по длительности конференцию, по количеству участников нет. Поэтому это большое преимущество по сравнению с другими системами типа Zoom. Дальше очень хорошо реализовано, на мой взгляд, управление участниками конференции. То есть всеми можно управлять, подключать, отключать, отключать звук и так далее. В других системах, особенно бесплатных, я не видел такого количества опций именно по управлению. Ну вот, пожалуй... Uh -huh. Это, пожалуй, основное. Хочу. То есть Знаете. это полноценное... Да, как, как будет... Ну, оно есть есть два режима, вообще в двух словах еще, есть два режима проведения конференции. Первый режим – это видео-вебинар, это вот то, что у нас сейчас, когда один ведущий, остальные слушают. И те, у кого есть право на включение видео, они могут периодически включать видео, микрофон и режим классической видеоконференции, где все подключаются одновременно, экран разделяется на соответствующее количество частей, все пользуются. Ну вот, пожалуй, все. Я хочу единственное добавить, что количество участников видео веб-митинга ограничивается редакцией стандарт про или enterprise. Соответственно, в каждой есть свой определенный лимит участников одновременно видеоконференции. Корпоративный чат тоже можно использовать. Мы добавили возможность обмена сообщениями именно в корпоративном чате, то есть это позволит сотрудникам общаться друг с другом без необходимости использовать сторонние системы обмена сообщениями, указывать личные номера телефона. Пользователи 3CX могут отправлять, получать текстовые сообщения через веб Клиент 36, приложение для Windows, Mac, iOS, Android из любого места. То есть везде вы можете использовать этот корпоративный чат и общаться с, с коллегами в режиме реального времени. Можно также создавать группы чатов. То есть он максимально адаптирован под все мессенджеры, которые уже существуют, ну, чтобы визуально было удобно. Мы подходим к концу. В принципе, я закончу тем, что наше предложение доступно для всех. Поэтому вы найдете также бесплатные редакции. Мы предлагаем две лицензии, которые подойдут небольшим организациям и стартапам на четыре и одновременных вызовов редакции стандарт. Это очень хороший маркетинговый ход. То есть компания небольшая, она берет бесплатную лицензию, она привыкает к 3x, это удобно, это хорошо. Со временем компания растет, появляются больше потребностей, соответственно, она может перейти на редакцию PRO, если будет необходим колл-центр, интеграция с CRM и так далее, так далее. То есть они уже привыкли к 3CX и, скорее всего, останутся на этой же системе. Также, чтобы клиенты могли познакомиться с 3 x мы предлагаем лицензии редакции «Стандарт» бесплатно первый год. То есть все, редакции, все лицензии редакции «Стандарт» первый год бесплатно, начиная со второго года цена у нас предложена на домашней страничке. Если к вам обратился клиент, которому необходимо протестировать полный функционал 3CX, как я уже говорила ранее, вы можете предложить ему пробную лицензию любой редакции и любого размера сроком на 45 дней. Мы постоянно внедряем новые инновации, инновационные функции, о которых мы уже немножко рассказывали сегодня. Поэтому ждем 18-ю версию, выхода ее и новых обновлений, первые и вторые обновления. Игорь, я думаю, что мы можем перейти к вашей презентации. Так, у Дмитрия вопрос. Я озвучу. Добрый день по интеграции. Что, если нужно открывать на рабочем месте агента различные интеграционные приложения в зависимости от очереди, из которой поступил вызов? Например, очередь 1, открывается окно CRM организации 1, очередь 2, CRM или другая система организации 2. Актуально, если контакт-центр обслуживает несколько организаций или отделов внутри одной организации одновременно? Какие доступ, доступны методы? Дмитрий, да, я сейчас отвечу. Наше решение предполагает, что все-таки это одна ЦРМ и одна организация. Можно доработать его на несколько организаций, но все-таки это будет битрикс. То есть и там, и там должен быть и В зависимости от того, в какую очередь пришел звонок, можно лезть в разный битрикс. но это доработка. На данный момент то, что вот работает, то, что уже отлажено, оно работает с одной базой Bittrex, с одной репутацией. В самом 30x там тоже, если вы ставите, если вы увидите интеграцию в CRM, та, которая идет бесплатно, там в системе можно привязать только одну CRM. Поэтому, наверное... Я бы просто для каждого, если такая уж система, ну, если уж такая задача, то, наверное, имеет смысл как-то на одном сервере там несколько виртуальных машин запустить и несколько, получается, колл-центров сделать, потому что технически, я думаю, в ближайшее время не будет возможности разные CRM запускать в зависимости от того, к кому принадлежит номер или какой клиент ну в зависимости от пользователя просто 30x рассматривает всех пользователей как пользователей как как, как связанную организацию грубо говоря там нельзя внутри одной системы на каких-то там разных можно там от, их по, по, по отделам а, разнести и, и, и там различные назначить этим отделом права например этот отдел туда не может звонить или этот отдел то-то -то не может видеть но так вот глубоко, на системном уровне, это по-прежнему одна организация, все могут звонить друг другу практически без ограничений. Если нужны какие-то, ну еще раз говорю, в текущей версии, если нужны какие-то более серьезные такие вот вещи, то надо просто ставить несколько систем параллельно. Есть еще вопрос, какие есть проверенные модули интеграции с 1С? Смотрите, я отвечу ну я думаю что тут где 1с такая вообще тема достаточно ну такая она не непростая непростая потому что начнется с того что каждый эту интеграцию видит себя для себя по-разному я хочу построить дом можно построить за 5000 долларов за 5 миллионов второй момент у каждого есть стандарт стандартные базы то есть стандартизованные то что называется типовые конфигурации а переделаны причем сильно переделаны причем переделаны еще как-то там седьмой версии и появля... и получается что и, и третий момент что программисты в 1с я не знаю как там в других странах, ну, например, я скажу, по Украине, их довольно мало, потому что сейчас молодежь в основном пытается, старается работать с новыми технологиями, там, с, со всякими модными западными системами, и просто технически, физически этих людей мало, это в основном люди уже там за, за 40, которые опытные, я имею в виду. И это все налагает такие сложности, что чаще просто люди не хотят за это браться, с этим связаться, но, тем не менее. Например, если говорить, как мы делали эту интеграцию, вот у нас есть на сайте, я сейчас могу, в принципе, ссылочку кинуть. У нас интеграция реализована в виде DLL-компонента, она сейчас бесплатная, можно брать, она, мы раньше ее продавали, теперь мы ее сделали всех бесплатную. А она в виде, сделана в виде внешней dll компоненты, которая подключается к тот, так называемому толстому клиенту 1С, вызывается из, любого, из любой конфигурации 1С, вот абсолютно из любой. Примерно как компонента сканера штрих-кодов. И она получает в 1С все данные о вызовах, затягивает. А из 1С, соответственно, можно набирать номер. То есть есть двусторонний обмен информацией. Я сейчас разброшу ссылочку. Но требуется программист 1С, который ее интегрируют в вашу базу, которая посмотрит документацию для разработчика и в нужном месте сделает нужные кнопочки, нужные формочки и так далее. То есть это не так, что клик-клик и все заработало. И вот с этим получается решение, оно не совсем такое коробочное. Ну, вообще 1С – это не коробочное решение, как правило. Это какой-то некий конструктор, который вы собираете ну, в большой компании. Если мелкая компания, там, в принципе, можно брать штатную, типовую конфигурацию. Но если компания более-менее крупная, она 100% это 1С дорабатывается. Теперь вопрос, как она дорабатывается. Если она дорабатывается прямыми руками по стандартам, тогда, в принципе, там все эти справочники и так далее, они не модифицируются. Просто дорабатываются внешние там, раз, расширения, пишутся внешние обработки, не модифицируя ядро». Если делалось разными программистами в разное время в течение 10 лет, там может быть в базе все что угодно. Соответственно, это немножко усложняет эту интеграцию. Значит, интеграции есть две. Есть штатная, которая предлагается с 30X, и есть более глубокая, которую мы разработали еще лет 5 назад. Она адаптирована для, в том числе для 16-й версии. Я сейчас пришлю ссылки, ну, одну ссылочку пришлю, почитайте, кому нужно, можно скачать. Но мы сейчас ее... Предоставляем как есть, то есть мы какие-то базовые консультации дать можем, но мы туда глубоко не входим, потому что, возможно, сейчас битрикс в моде. Так, вот я раз кидаю ссылку. Я, я сейчас, сейчас, секундочку, кину сразу все ссылки, чтобы уже вопрос больше к нему не возвращаться. Два. скачать, установка. И последняя документация для разработчиков. Ее можно подключить как к 7 еще старый 1С, так и к новой 1С. Посмотрите, но вообще, строго говоря, мы все очень ждем, что у 1С появится, о, прошу, прощения, у 30 появится более мощный REST-API, с помощью которого можно будет реализовать интеграцию штатными средствами, без каких-то промежуточных модулей и так далее. Потому что у нас она работает в виде специ... примерно так же, как и у Дмитрия. Специальный сервис, который устанавливается со стороны сервера 3CX и клиентская часть, которая устанавливается на 1S. Хорошо, спасибо, Игорь. Я открою вашу презентацию по поводу Терескоп и отчетности с 3CX. Да-да, смотрите, это не, это не наши как бы партнеры, мы, ну я не скажу, что они наши партнеры, но это не то, чтобы я там рекламирую какую-то компанию, это просто у нас частенько, поскольку речь идет о кол-центрах, возникает вопрос о какой-то дополнительной расширенной отчетности. И вот обычно мы рекомендуем вот такую компанию, которая разрабатывает э, систему Торископ Enterprise. они находятся в Харькове, у них есть, по-моему, и в России представительство, или Просто они на Россию с Россией работают. Но ну, в общем, у них в 30 странах и эта система используется. Называется она Telescope Enterprise. По сути дела, это система учета вызовов. Система, которая загружает с, из сервера 3CX так называемый CDR, я покажу, это Call Data Records. Это м, записи о звонках, короче говоря. И дальше позволяет делать всякие сложные отчеты. Не, прос, не такие отчеты, как в 3CX, а именно... Пользовательские отчеты. Именно всю ту информацию, которая вам нужна, позволяет представить в удобном виде. Собирать данные из нескольких АТС, динамически получать данные звонков о звонках. Также, будете получать информацию об очередях вызовов, использовать код авторизации, создать специальные отчеты по работе колл-центра с помощью базы данных. Также эта штука умеет управлять системой. Она может отключить пользователя. То, ли, то есть она работает непосредственно с API 3CX. Например, она позволяет каждому пользователю... но ну мы сейчас не говорим про call-центр, а про такое использование как типа операторское решение, задать некий лимит, денежный лимит, после которого у него блокируются исходящие звонки. Это интересно. Запретить исходящие звонки без кодов, запрещать звонки от абонентов, которые баланс, имеют баланс меньше конкретного значения. Тут написано, как его настраивать. Я вот, вот, эти, вот эти слайдики я сейчас покажу на системе. У меня она запущена тут на виртуальной машине. Честно вам скажу, она такая довольно мудреная, эта система. То есть она, видимо, давно, она давно разрабатывается, и там... Ставится база данных MSQL SQL, экспресс бесплатно. Там куча каких-то сервисов запускается. Документация 330 страниц. Я вчера хотел подготовиться более детально, но когда увидел это объем информации, это нужно реально где-то неделю читать, потому что она очень универсальная. Значит, в том числе она работает с 30x, она позволяет загружать все данные о звонках из сервера, из сервера 30x, а также управлять пользователями 30x. То есть, о чем я говорил. Так, Телескоп позволяет создать форму отчета с помощью собственного отчетов или с помощью Microsoft. Это то, что про отчеты колл центра Вот примеры отчетов, почасовый отчет. SLA, принятые вызовы. Короче говоря, здесь реализовано множество различных вариантов отчетов, которых вы не увидите в среди штатных отчетов 30X. Вот, собственно, в этом-то идея этого приложения, этого приложения для колл-центра. Кроме того, как я сказал, можно, как было сказано, можно сводить информацию, сводить отчеты с разных систем. Например, у вас 2-3 колл-центра, и вы можете в одном интерфейсе получать отчеты по всем системам. Я сейчас покажу чтобы уже не затягивать время. Опять же, все ну, так быстро в двух словах не объяснишь, но... Ну, при желании можно да, в, да, в этом да. разобраться, Я не просто смысла, да, вижу смысла глубоко вдаваться. Так, видите, да, вот экран. Вот эта система Телескоп, она работает в браузере. У меня немножко оно так медленно раб сейчас на весь экран. Медленно работает, потому что она на виртуальной машине. Ну, тяжеловатое приложение. Здесь в виртуальной машине выделено 8 гигабайт. И все равно как-то оно так не торопится обновлять данные. Хотя здесь стоит Core i7, и 8 гигабайт выделено, непонятно, почему так оно. Возможно, из-за того, что это Oracle. А, возможно, из-за того, что этот экран демонстрируется в конференцию, возможно, из-за этого задержка. Вот, здесь э, как бы создается такой узел, узел, узел это в терминологии э, телескоп, это та система, с которой собира, с которой собираются данные. Это может как 3CX, так и Cisco, так и Asterisk, что угодно. Можно мониторить активные вызовы в версии 16, тут указывается URL вашей системы, порт. Для чего это нужно? Это чтобы вы могли прямо в интерфейсе Телескопа использовать этот, этот Телескоп как еще одну панель управления колл-центром, потому что в Телескопе реализована куча всего. Ну, Короче говоря, вот я подключился к ней, дальше тут есть у меня возможность добавить различные тарифы, тут у меня есть куча разных отчетов, которые я могу создавать и так далее. С этим нужно разбираться, просто имейте в виду, что такая система существует и кому не хватает штатных отчетов 30x, достаточно просто настроить, я думаю, что изучить документацию это дня 2-3, в случае чего всегда можно обратиться к разработчику, они там подскажут, и дальше вы можете создавать свои собственные отчеты в 30Х. Хорошо, спасибо большое, Игорь. Угу. Да. Вот по этой ссылочке, ком заходите и да. В принципе, мы рассказали все, что хотели сегодня. Если есть вопросы, смело задавайте. Хорошо, если вопросов нету, тогда я благодарю всех за участие в вебинаре. Спасибо большое. Если возникнут вопросы, вы смело можете обращаться ко мне, либо к Игорю электронная почта Игоря он уже написал, можете обращаться также ко мне, можете обращаться к Дмитрию Пахомову, либо к дистрибьюторам своим, Вот, мы будем всегда рады ответить на ваши вопросы. Спасибо большое, всего хорошего, тогда до свидания.